Здравствуйте, друзья! Прежде чем представить нашего гостя, во-первых, мы снова записываемся у Александра Золотухина. Огромное спасибо за эту студию. А во-вторых, когда-то давно, сейчас будет некоторая предыстория, когда-то давно я был полон энтузиазма и свободного времени и прочитал курс, который назывался «Математика для гуманитариев» в Университете Дмитрия Пожарского на вечерних курсах. Прочитал его, причем даже было два выпуска. Первый выпуск был, если я не ошибаюсь, осенью 2013 года. Как раз диссертацию я защищал, и кажется, вот до защиты я начал, после защиты я завершил. Было там типа пять лекций, спаренных по две, то есть десять таких как бы длинных лекций, удлиненных по два часа. И на следующий год у меня все еще было некоторое время, я тогда... Мотался между Иркутском и Москвой, и когда я приезжал в Москву, в принципе, у меня время бывало, ну и вечером, как бы, у меня тут вечера были. В общем, я еще раз в 2014 году их тоже прочел. Ну, материал не весь совпадал, то есть, как бы там, я бы даже сказал, что, может быть, пересечение этих комплек... комп... комплектов лекций было, ну, по... пополам где-то. Половина материала была то же самое, половина какие-то новые были в втором, втором раунде. И дальше я, ну, как бы эту ситуацию всю забыл, и вдруг через два года, дальше у меня уже не было времени это повторять э, в третий раз, и вдруг через там год или два, ну, наверное, год с небольшим, возникает э, Катя Богданович, учительница филиппской школы, и говорит, я, говорит, все транскрибировала. И потом еще выяснилось, что кроме нее еще несколько человек работало, я вот сейчас, э, в тот раз я ошибся, сказал, что э, все целиком транскрибировала Катя, на самом деле там была целая команда, но вот... Э, Значит, конкретно Катя пришла, показала мне весь этот комплекс, значит, транскрибации, там было где-то 200 страниц, И, значит, я совершенно обалдел, потому что положить такую живую рваную речь на, на бумагу совершенно нереально, на мой взгляд, было. Но, в общем, дальше все-таки мы включились, стали доводить это дело до а, книги, это было долго, мучительно, книгу вычитывал Сергей Владимирович Волков. Историк, исты гуманитарий. Алексей Игоревич Любжин, тоже гуманитарий. Книгу комментировал Андрей Михайлович Рягородский. В общем, в 2017 году книга вышла. С тех пор она претерпела несколько переизданий, правда, без изменения практически содержания. Только главы, название глав нам один парень, кажется, Никита Сидоров его зовут, подарил название для каждой из глав. Ну и твердая обложка вышла. Вот, так вот, значит, с тех пор много раз, да, уже я с этой книгой езжу, по, с лекциями, там, 200 раз, наверное, выезжал за эти годы, а, уже там семнадцать с половиной, нет, сейчас уже, по-моему, с половиной, что ли, тысяч, общий тираж. А, ну и сколько раз Михаил Викторович Поваляев, который является основателем университета Пожарского и Филиппской школы, просил меня повторить, но дело в том, что с недавних пор я живу уже в Москве с женой и младшими детьми, и у меня вечеров больше нет. Во-первых, там как бы, ну, во-первых, действительно совесть надо иметь, хотя бы иногда дома появляться. А во-вторых, во все остальные вечера, когда совесть не надо иметь, тоже занято все. И, соответственно, у меня никакой возможности нету прочитать этот курс вновь. Поэтому я страшно обрадовался, когда мне Егор сказал, что в интернете появилась инициатива, которая называется «Математика для взрослых». И автор этой, автор этой инициативы перед вами... Валерия Ярастова. вот, Так что прошу любить и жаловать. Это был монолог, теперь будет диалог все оставшееся время. Валерия, ну расскажи, как она, мысль пришла в голову и какие, какой там план действий, кого ждешь? Мысль пришла в голову, как обычно, у Чака всегда все происходит через себя. Это, в общем-то, было мое желание когда-то, уже сколько, уже года два, получается, назад. Значит... Я очень долго бегала по каким-то таким эзотерическим, полуэзотерическим, э, недоэзотерическим вещам, потому что... Прям как Роман Михайлов. Ну вот, да. Значит, и потому что я все искала ответы на какие-то свои вопросы, но я думала, что так как э, в школе, значит, я как-то забросила учебу, ну там были дела поинтереснее, поэтому математика у меня уехала вниз. И я решила, и как-то, ну как-то все решили, что способностей у меня нет. Это как-то вот, ну, в воздухе это витало, ну, нет-то, нет, это еще и девочка. Откуда у девочки там у способности к математике? Ну, я, но я, уже, знаю. я уже, кстати, я уже определяю там по внешнему виду, когда я открыл фотографию, я понял, что, да, у этой девочки, наверное, способности есть. Но, как бы, я, на самом деле, как ни странное согласен с утверждением, что в среднем девочки в этом плане проигрывают, но у меня глаз уже наметан на выделение, вот, как бы, вот в, этом, вот в этой массе девочек, да, я выхватываю вот э, типы лица, при которых ясно, что математика заниматься не бесполезно. Так что делаю комплимент. Спасибо. Ну, на самом деле, мне как раз вот к этому моменту мне, мне подсказали то, что все-таки у меня, у меня это есть, хоть оно там давно заржавело. Я, ну, естественно, я давно давно это не использовала. Я, значит, воодушевилась этим делом, решила, что хватит уже вокруг да около ходить надо прям суть проникать значит эм, открыл, открыл учебник за 6 класс математики поняла что я не понимаю ничего потому что мозг испугался сказал я боюсь там x и w всякие игрики? а там даже дело не в том что x и y просто <как> была такая установка на то что ну ты не поймешь ну страх такой старый старый страх и вот чуть-чуть малейшее непонимание, мозг говорил, ура, я не понимаю, я пошел. Ну я же говорил, что я не пойму. И тут эзотерическая практика заставляла его возвращаться, да? Ну это не эзотерическая практика, это уже была уверенность. Я знала, что это просто надо вывести, что вот это старое колесо заржавящее, надо просто завести вот, значит, но э, при этом я поняла, что ну, гораздо веселее будет это делать в компании, поэтому я думаю, что, ну, естественно, значит, везде уже есть курсы там просто по всему, что надо просто найти курс сейчас, где вот этому учат, записаться, и, значит, и нормальненько так проходить, в компании весело. В общем, я перерыла весь интернет, не только русскоязычный, я перерыла англоязычный интернет. Такого нет, вообще нигде не было. Вот именно, чтобы для взрослых не подготовка к экзаменам а именно адаптирован для взрослых людей Математика, вот именно школьный вот этот базовый школьный не то что я рассказываю сюжет за сюжетом а именно школьная да, да? да, да, да. не не number файл который тоже красивые вещи в стиле этих гирик да. и так далее или там а именно прям школьный курс да вот, вот именно вот эта база чтобы человек уже мог с этой базы, да куда угодно научную статью прочитать и высшее учебное заведение поступить то есть у него все, вот у него вот это есть и дальше он может на нее уже наслаивать наслаивать, наслаивать, все что угодно вот, и такого оказалось нет то есть что там э, да меня был шок, что даже наши американские коллеги и то ноют, они сами пытаются как-то что-то понять, и у них там не получается вот, ну я решила ну раз его нету, так надо сделать что думать-то? Так. Делаем. Так, а, как, а каков был путь изучения, собственно, математики до уровня, в котором уже ты можешь преподавать ее? То есть по каким книгам это постижение происходило? Это происходило по очень разным книгам. Я такой. Я человек на самом деле очень не я больше практик. То есть мне что-то, вот, что-то нужно, я начинаю это изучать. Значит, ну, изначально, вот я как раз. Как раз вышла на лекции, Алексей, смотри, <смех> я стала это дело смотреть. Сложно было избежать, да, при да, нашем да, присутствии да. в интернете. С... <смех> я стала это смотреть, и вот, значит, я очень даже помню тот момент, момент такого переворота в душе, в голове. Значит, там была лекция про теорему Кантера, я вот, вот эту всю жизнь запомнила. Значит, я ее смотрю, я, ну, значит, я это с... тест. Я ты знаешь, да? Это, это да, это тест. Это нормальный тест на математику, да. И вдруг понимаю, что у меня вот это вот понимание, вот, чем дальше идет лекция, тем оно вот фейд, фейд, фейд, фейд, фейд, фейд, фейд, фейд. Так, что-то не то. Перекручиваю еще раз. Фейд на английском затухает. Да, затухает. Я, я, я не зат рассчитываю, счастья. что все, кто нас смотрит, знают английский, поэтому да, буду да, иногда да. переводить. Значит, вот это затухание, я перематываю еще раз. Опять затухание, затухание. оно вроде сначала есть, а потом как-то вот они начинают реально затухать, растворяться в воздухе. Говорит, да что такое? И главное, что там как раз вот это прозвучало. Говорят, ребята, вы знаете, вот э, как раз этот тест. Если вы это поняли, вы будете математиком. Если вы поймете, извините, увы. До свидания, да, до свидосики, есть, я да. У такая злость взяла. Вот это было. Да как вы смеете? Только я знаю, что я могу. Вот. и вот, вот из-за этой злости пришло какое-то такое вдруг, родилось понимание, что надо делать. Надо пересматривать эм, с таким пониманием, то есть найти этот момент, на котором перестает пониматься. И я прям вот у меня вот весь мозг, он туда ушел, чтобы найти этот момент. Я его нашла, я поняла, что я просто не знаю некоторых базовых основ теории множеств. Я не понимаю, что значит, ну вот эти термины, я, оказывается, я не знала, что они означают. Поэтому я открываю Google, открывай мне теорию множество. Так, кстати, ну, книгу Шиня, э, книгу Шиня то наверное, знаешь? Начало теории множества, если нет, то там чрезвычайно, где она там у меня валяет. Нет, вон она, вон она, чуть дальше. Ага, вот она, опаленная пожаром. Она еще до пожарного времени. А, да, Москва, 99. Вот она, опаленная пожаром. У меня... Сложная была судьба в жизни, и одна из квартир, где я жил, она сгорела. вот. И в ней все книги, которые были вот в шкафу, они не успели сгореть, они так... Они оказались опаленными с разных местах пожаром. Вот одна из них это как раз да, вот эта вот да. она. Вот. вот эта книга, она содержит введение в теорию множеств. Мы, мы даже здесь вот на канале ее э, разбираем, зачитываем и разбираем задачки. В общем, да, это. Там, там как бы. Если, если ее осилить, значит, все хорошо, да, дальше можно. Вот, в общем, в итоге я стала значит, разбираться, я стала понимать, ну что значит вообще вот все эти термины, вот, свойства. Свойством, ну, я не знала, свойства множеств. То есть я на этом моменте сыпалась. Значит, я все это изучил, все это прошла, потом вернулся обратно к видео. Запускаю, и тут я понимаю, что вот оно начинает пробиваться понимание. Выстраиваться, выстраиваться, выстраиваться. И вот, конечно, так, я такая: выкуси, выкуси, выкуси. Вот так оно было. Для тех, кто нас смотрит и теорему Кантера не помнит: есть произвольное множество и есть множество из всех под этого множества то есть кусков. Вот здесь нарисованы куски, и каждый отдельный кусок. Считается отдельным элементом вот этого вот множества, которое обозначается 2 в степени А. Кстати, почему оно обозначается 2 в степени А, да? Тоже разобралось, да, почему такое странное название 2 в степени А? Сейчас уже... Каждый элемент, он в этот кусок либо входит, да -да -да, либо не да -да -да. входит. Да -да. То есть это функция из А в плюс-минус, то есть во множество из двух элементов. Каждый элемент либо входит, либо нет. То есть одно, что полностью определяется этой, вот этой функцией. Вот. А, а это есть множество всех функций отсюда сюда. А в степени B это множество всех функций из B в A. Вот. Ну и мы хотим установить вот это вот, значит, взаимооднозначное соответствие. Ну а если более точно, мы хотим доказать, что его не существует. Вот. И дальше ключевой элемент конструкции, ключевой состоит в том, что... Если оно существует, если оно существует, то имеется подмножество здесь, состоящее из всех таких, которые не входят в соответствующие им куски. Вот, то есть вот здесь вот есть такое подмножество, можно его выделить, такие, что вот каждый этот не входит сюда. Но и тогда этому подножству, соответственно, как рассматриваем как элемент здесь, соответствует какой-то элемент здесь. И вот это последнее соответствие приводится в противоречие двумя, как это называется, силогизм, что ли? Ну, в общем, двумя короткими рассуждениями. Оно не может входить, потому что по определению тогда оно не входит, и оно не может не входить, то, что по определению тогда оно входит. Всем рекомендуют теорему Кантера. Да, это, это сильная вещь. Посильнее Фауста Гёте, как сказал бы Иосиф Так, и что было дальше? Вот, и в этот момент я вдруг поняла такую вещь, что э, вот если бы в этот момент на моем месте был любой другой человек, у которого не было бы такой зверской уверенности в своих силах, то он бы это все просто закрыл и решил бы, ну, точно, у меня нет, э, значит, я, я просто тупой, он бы решил, вот, я просто не могу. Э, я увидела вот эту вот перемычку в том, что вот есть, есть вот этот момент несостыковки, когда, с одной стороны, вот, преподавателю кажется, что вот, то, что он рассказывает, это как бы известно, ну, некоторые вещи, они известны всем людям, а люди не знают каких-то вот таких вещей, и им кажется, что это они тупые. Вот меня это щелкнуло в голове, я поняла, что... Арифметика множество, в смысле, да, в Да, случае. Да, да, Вот, например, то же самое, вот, множество, множество, множество, что множество? такое множество? Оказывается, множество — это очень большое понятие, которое обладает свойствами. Их надо знать, чтобы вообще понять, как, как оно работает. А человек слышит, ну, хорошо, множество. Для... Ну, то есть я это слово слышала всегда в своей жизни. Оно известное. Я думала, ну, что в нем сложного? Я даже не подозревала, что там есть... Ух ты, сколько всего! Вот так. Вот. Я поняла вот эту вещь, где вот, вот, вот эта вот перемычка, где все рушится. И, значит, я вдруг поняла, что... Пройдя, ну, даже не то, что пройдя пусть, я могу это увидеть. То есть я могу, так как я человек, который не был в математике, я начала его 33 года только изучать, у меня нет вот этого, так сказать, бэкграунда, я в ней не крутилась, у меня, ну, гуманитарный бэкграунд, обычный гуманитарный бэкграунд. Вот. И что я могу увидеть вот эти вот вещи, где, ну, где не состыкуется знание преподавателя и знание, обычного взрослого ученика, который пришел, ну, что называется, с улицы, который очень очень бы хотел, но он боится, и он, он не уверен в своих силах. Вот, то есть люди мне пишут, они очень сильно не уверены в своих силах, им кажется, что они не смогут, что у них не получится. А, даже вот э, это уже сейчас второй поток. Но они при führt... этом хотят, да? А, ним... это уже это не, не первый опыт? Abdomen, это уже не первый опыт, первый опыт. Да, первый поток. вообще самый первый поток, это был. Э, ну, я подумал, надо сделать курс. Как制... <ку <tier> leader, надо собрать группу людей, значит, собрать преподавателя, и пусть он нам преподает. А. Вот, вот так. Значит, э, это был вообще живой курс. Это был... А кто вел? девушка, ну она студентка, она просто в, в, в МАИ, значит училась, и ну, то есть она знала всю эту математику. вот ну, про, Просто девушка-студентка. Мы с ней договорились, просто лично была договоренность. Вот, она приходила, значит, учила. У нас была группа, там несколько человек. Вот. Мы, значит, она учили. учила в школьной программе, да? Да, да, да, взрослых людей. Угу. Вот, Значит, это все продолжалось полгода, потом значит, начались каникулы, все разбежались в разные стороны. Сколько на входе было народу? Не очень много, потому что сейчас сколько их там было? Человек, ну порядка. Это... Человек, человек шесть. Вот Постоянно группа была... Шесть человек, да, да? человек шесть. То есть я не знала вообще, как делать, там никакой рекламы, uh -huh. ничего. Uh -huh. Просто я как-то так написала на страничке, ну мы вот делаем, приходите. Вот. И они вот как-то вот нашли. Так, а информационные партнеры, вот что-то такое в таком духе. То есть кто, кто помогал э, э, распространять информацию, как она попадала? Понятия не имею. Это вот, э, Ну это какие-то гум гум гум гуманитарные какие-то списки, да, были или нет? Вообще ничего э -э не было. Был просто ВКонтактике. А, в ВКонтактике просто... был сайтик, да? Ну, ну, паблик, да? Да. Сколько в нем э, народу тусуется? Сейчас в нем. Ну, это чуть поменьше 1700 человек uh -huh. потому что второй ну вот эм, первый поток онлайновый который я делал потому что очень много людей мне писала и просила делать ну, как бы онлайн чтобы было в их городах а, -а, -а вот, вот так да. Да? да был онлайн и что народ э, э, вот, это эта история типа там умеренно скромно платная да была или как как это все было? Ну как, там она не то, чтобы умеренно-скромно-платная была, потому что там тоже был преподаватель. То есть я пригласила преподавателя. Я никогда не думала, что я... Сама не вела, да? Я же не ничего умею. Ничего не знала, да. У так. меня такая установка, я ничего не могу. Я, я кто? Я никто. Ага. Сбоку понятно, понятно, понятно. То есть преподаватель. приходил преподаватель, и он вел, да? Да. Значит, это, собственно, он такой профессиональный преподаватель. Но дело было как раз в том, я не учла, я ему сказала, что э, это будут взрослые люди, которые так. из математики, да. но он, он все равно, он преподаватель, он э, готовит людей к ЕГЭ, он преподает в университете там, высшую математику, он работает значит, во всех этих сферах, поэтому он пришел и начал читать, вот, вот как он читал в университете. Да, понятно, да. Рас, Люди, рассмотрим функцию комплекс. и возьмем ее производную первым делом, ну, да? Так, вот. Вот. так, да, понятно. Не, не, Значит, не целевой, ну понятно, да. Да, как бы. вот. так что... История ясна, история Но ясна. Тип типичным, был... если он, он из какого университета? Полимои, были... а, тоже по мои. Но да, я не буду как бы никаких иллюзий, чтобы никто не имел, те, кто учится и так это все отлично знают, что в любом университете, кроме там нескольких гигантов главных, а, образовательный процесс происходит следующим образом. А, лектора по, по инерции, как и 20 лет назад, читают одно и то же, вообще ничего не понятно никому, и потом на зачете закрываю глаза на то, что люди ничего не понимали, и ставят зачет. Ну, как бы, вот так устроено обучение в университетах, а потом написано, что освоили функциональный анализ, дифференциальное уравнение, ну, там, понятно, освоили. Я там беру такого студента, спрашиваю у него на обум там совершенно ну, произвольную вещь, типа, Слушай, а ты слышал, что есть такая функция, производная от которой равна ей самой? Он говорит, нет, я что-то этого не слышал. Ну, как-то да, нам это не рассказывали. Ну, как бы по чесноку вот ровно так все происходит, то есть чтобы не было иллюзий. Вот, поэтому понятно, что если он привык так делать, он так и делал. Ну что, пришел и толдычит, да, это ясно. Ну, да. Так, и что же они сделали, слушатели? И этот курс, он, он был проведен, он был записан, и, в общем-то, это такой курс, он именно ориентирован. Так он так и читал, и они так слушали, сидели? Нет, мы, мы поговорили, вот, значит, было первое занятие, оно такое, как в общем, не получилось, поэтому я взяла да. и, и сказала, так. что, ребят, я сейчас, я сейчас заново проведу первое занятие сама. О. Mm. И как-то вот я его провела просто на... Вот я, я, даже, я даже не помню, она просто как-то так хоп! И провелось. И они что-то поняли. Ну, что-то они поняли. Я там значит, рассказывала, что у нас было. Ну, просто там самые-самые базы были, там про числа, про методы исчисления. Ну, вот прям люди пришли, они вообще ничего не помнят. Система исчисления, да, да, да, да, да, да, позиционные, вот. десятичные, прочие, да, да. Да, да, да. И все. А, ну, вообще, там а -а -а. длинные занятия да. получилось, потому что. Как раз на нем я, я поняла такую вещь, что люди, вот уже во взрослом возрасте, они приходят не для того, чтобы изучить голую технологию. Они приходят, чтобы что-то еще понять, найти ответы на какие-то внутренние вопросы, большие, глобальные, главные, там, вот что-то такое вот у них. И очень большой процент времени мы именно вот разговаривали, потому что ну, я сама-то стала математику учить, собственно, за этим, не для того, чтобы знать технологию голую. То есть мне надо было что-то еще больше, что-то вот вот в смыслах, в смыслах, в смыслах такое. А, ну вот, значит, в итоге, значит, этот курс, он, он есть, он записан, он такой очень э, технический, технологический. А, ты, ты помнишь адрес в интернете его? Запишем здесь, чтобы народ посмотрел. А, да, значит. Так, это ну понятно, это масс, да? Надеюсь, что правильно так. так или? Seek вот? for sense. Вот, вот я не помню, так или так. К сожалению, я тоже не помню. Не попадает, а, еще, Ничего, сейчас здесь напишем. А, на... Seek for sense. Кстати, а как Нет, здесь это можно... слово sense? Да, я не помню. Не, не, а это еще выше, у нас, у нас же это. А. Вот это смотрем, да, можно, ладно, тогда эти гири, гири сотрём, да, и сейчас как сенс пишется? С все-таки, да? Сигфо да, да, А, ну да, сенс, сенс, да. Да. А, да. Так. Это, это основной домен просто сайта, А, вот проекта, а это да. вообще вот этот весь проект. Вот. То есть там же сейчас вот. можно увидеть домен, набор да. на новую группу, да? Да. А вот это конкретно по математике сайт. Угу. А, сигфо это вот твой проект? Да. В поисках смысла, да? Ну, да, вот Сути. Вот. да. Ага. А это математическая часть. Там еще есть какая-нибудь эзотерическая часть Сикфосенс, ну, да? Ну, там нет, Или нет еще что-нибудь? части. Нет? Я вообще, я очень, ну, я не очень хорошо отношусь к эзотеризму. Как, такого, как и любой такого, человек, такого, который да. в, нем, в нем посидел, да, к нему ну, начинает плохо относиться. О, нет, это не, я понимаю. Не да. то, чтобы я в нем посидела, <laughs> меня просто туда, ну, протяжении жизни постоянно затаскивали. То есть у меня были какие-то ответы, и меня постоянно вот Давай вот в эзотеризм, ну, мне там никогда не нравилось. Вот. Я не люблю, я не люблю, когда кладят сущности, Мне это бесит просто. Понятно, у нас православных свой на этот ответ, но ну, неважно. Идем дальше, итак, значит, и вот здесь записан этот курс, да? Можно его глянуть. Да, значит, он, он записан, он есть, он, значит, его можно шло да, все. Он продается, да? да. Он не, не, не бесплатный, он за какие-то деньги. Да, да, да. ну просто так, ну, я же платила преподавательскую. Ну да, так, вот, понятно. Поэтому... А он это самое, то есть как вообще происходит, если если это в принципе не секрет, вот тот курс, ты в минусе была в результате? Плюс да, или в, нуля. Была в Ты была в минусе, но ну, я так и думал, я, собственно, это было довольно ну, очевидно, да. Была группа, я не могла просто соскочить, поэтому <сас> Да, я не да, не да, дожала. ага, все понял. Так, понятно, ну и, в общем, да, хорошо, и там же сейчас идет запись на новый. Да, сейчас... Сколько будет лекций? Сейчас объясню, вот, как раз про лекции, значит программу составляю, она висит на сайте программы, ее составлял преподаватель вот для своего курса. Я, естественно, буду ориентироваться на нее, потому что я, я все равно я не преподаватель по математике. То есть Ты меня... будешь пытаться уже сама это вести все. На этот да, транс. да, то есть я вообще, я не хотел, думаю, все записано, и слава богу, значит, оно как бы есть, отстаньте от меня. Но вот мне год, вот целый год пишут люди, каждый день, значит, они писали, говорят, значит, очень нужно, когда, когда, когда. Я сначала говорил, что не-не-не, вот, вот, вот есть курс, uh -huh. его берите. Он говорит, «Ну нет, вот у нас не получится, там, человек боится, у меня не выйдет. Я хочу, чтобы вот именно живой, Я именно должен немножко огорчить, что а, большинство людей ровно так себя ведет. Оно проявляет а, нехилый интерес, нездоровый такой. А, лень даже открыть сайт, и потом, на самом деле, конечно, никуда не приходит. Потому что они, это диванные люди, которые сидят и проявляют интерес, а может быть вы, у меня таких есть несколько примеров в разных городах, вот меня зовут разные города, сейчас я не буду перечислять, но есть города, в которых я еще не побывал, потому что люди там оттуда, когда же вы наконец к нам приедете, и палец за палец не ударяют, чтобы организовать лекцию в своем городе, поэтому, значит, я сразу хочу сказать аккуратнее, Валерия, аккуратнее, вот я, я, то, что весь год писали, ничего не означает. То есть это вот, чаще всего пишут диванные мыслители. Но а мы вот мы помогаем, может быть, благодаря тому, что мы сейчас поговорим, народ больше увидит и народ все-таки запишется в каком-то не нулевом количестве. Ну в общем. Но ты вполне готова, да, к очередному входу в минус? Я смотрел там ставки, они очень скромные. Ну как? Ну, что значит минус? Веду я, то есть я. Минус... А ну в смысле да, минус ты не уйдешь, да, просто. Просто там, да, это будет э, столько меня, лекций, сколько… Именно потому uh -huh. что курс экспериментальный, то есть мне вот именно мне неинтересно давать голову технологии. А где ты ведешь? В интернете. А, так это происходит в интернете, да. то есть ты из дома ведешь, да, это не это курс, понятно. который кто-то собирается где-то, это онлайн-курс? Да. А, конечно, так, конечно. До, до жирафа долго доходит, я только сейчас это понял. Понятно, то есть это не курс физический со, там, с нахождением… Э, какого-то места и до этого также было или нет Вот онлайн курс первый Вот, вот там шесть человек где были да, эти да, были да. Это тоже онлайн. курса Я там все, нашла все, все сервисы Вообще сейчас интернет все заточен на то, чтобы вести нормальный угу. онлайновый курс. То есть есть интерактивный доступ, где преподаватель пишет и ученики могут писать. Ну, то есть оно все есть, оно все существует, а люди просто они из разных городов, из разных стран. Вот понятно, понятно. Нет, тогда интересно, может и соберутся. Тут вопрос действительно. А можно будет узнать, да, сколько в данный момент сидит с нами вместе, там, вот, ну, в смысле, смотрит, да, тебя это можно вполне узнать. Да, будет. конечно. О, ну, интересно будет потом посмотреть, да, сколько в результате получилось и что из этого значит, выйдет. Ну, да, я проявляю интерес ко всем инициативам. Я же утверждаю, что мы тут это самое империю строим, математическую. А раз мы строим империю, значит, мы должны знать про все земли. Скажем так покровительство всем землям поэтому да вот я предлагаю народ записывайтесь и вот будет такое как я понял будет такое обсуждение и сущности математики одновременно да что она такое для жизни и одновременно конструкции которые в ней есть да, да, и да. действительно судя потому что говорит Валерий, это будет с нуля то есть, то есть это, это, -то это, момент, да это, это уже Понимаю, что люди они не помнят, как там дробь складывать, да. что, какую десятичную дробь, то есть как, как что куда переводить, то есть вот, ну, совсем с такого уровня. Да, понятно, понятно, понятно. Вот, ну, по этому поводу хочу сказать, что для тех, кто пройдет этот курс, дальше есть книга Курант Робинс, что такое математика. Ну, знаешь, да, конечно, ее. Вот. И это уже для более серьезного ознакомления. Так, чтобы еще рекомендовать? В качестве литературы, которая поддерживает это. А, кстати, есть книга, которая, вот, может быть, я не знаю, может, ты про нее даже не знал, тогда ты очень много из нее почерпнешь. «Сущность математики» называется. По-моему, слышу. Фосс. Да, да, да, да. Вот, тоже, значит, весьма рекомендую народу для, так сказать, понимания, что такое математика в нашем мире. А, так, да, ну вот Шеня я уже сказал, Шень Верещагин, начало теории множеств. Ну да, и в целом, ну да, удачи, собственно говоря. Набирайте группу. Значит, это будет по вечерам в 19.30, начиная с... Вот уже было первое такое вводное занятие. А, уже даже да, началось. Да, да, ну значит, было просто четверг, оно есть в открытом доступе, то есть его можно посмотреть. Да, ну вот. О, такое, как мне написали, ой, как красиво, ой, как мощно, как глубоко. Ну там, прям, там обсуждали, я там рассказывал про сверхбольшие числа. То есть зачем они там такие вещи поднимались философские, что такое пустота, там, значит, как люди своим разумом э, формируют вселенные больше, чем, чем наше физическое, там, вот. О, там в общем, Очень большие темы были. Вот. И вот следующий уже будет, ну, уже фактически, уже по материалу, он тоже все вот, четверг, ну, <сёк> по четвергам, <сёк> <сёк> короче. Ну, пока, по четвергам да. 19.30. Да, все понятно, все понятно. Сколько народов в группе было? Так, значит, ну сейчас, сейчас тоже не очень много записалось, не помню. Ну, человек где-то 10. Вот человек 10, так. да? И это по всему миру, да? В разных да, местах. Да, да. Это по-русски, да? Все, естественно. Да, естественно. Вот. Да, иначе бы мы не стали это рекламировать. Ну, вы, вы тоже я так вот, я посмотрела, что писали очень много, а вот записались. Ну, да, да, да. Ну, это обычная история. Обычно, это обычная история. В следующий история. раз еще был дело, буду плютоплату вразить. Чтобы точно. Хотя бы 100 рублей, но чтобы вот, А сейчас ну, уже записались, записавшиеся прямо заплатили, да? Ну, Прям вот физически, да, да, да расстались да, с деньгами да. уже. Да, ну там как, три за полгода, я попросила. Ну понятно, нет, ну это как бы, да, это понятно. это. Да, да, понятно. Ну что же, как бы это самое, здорово. Если, Валерий, если ко мне есть какие-то вопросы еще вообще по жизни, вот мы встретились тут впервые, познакомились, да? Кроме как в интернете до этого, то задавай. Ой, я даже не знаю. Ну а если нет, тогда удачи. Спасибо. Удачи.